Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов. Вы на канале Playtape Film Company, и сегодня мы будем проводить так называемый стрим. А именно стрим необычный, ведь я уже много раз делал таких роликов. Я, конечно, все хреначу и хреначу этих самые стримы, ролики по тем, что я качаюсь на турниках, там делаю фитнес тренировки, там как э, в одиночку и иногда эти с, с, с, с, с, сашей там это было даже во влогах за летом за за летние там в летних влогах тоже было такие всякие но ну, короче очень много было спортивных тренировок как и в отдельных видео и во влогах а это опять таки опять таки стрим вот и в принципе считается что мы я точнее я сегодня я начну делать такой стрим небольшой стрим как как небольшой стрим трансляцию потом а, о том как я кстати, с Сашей, если что, у нее есть инстаграм по ссылке в описании. Или можете на на загуглить такое так название, как Клюква 96. Вот. Или как такое э значок, как ухо, как эй, такой как ухо. И там еще вместе Клюква 96. Вот. Это ведь Александра Клюквина. Она же, конечно же, фитнес-тренер, да, она меня там наставляет, там она меня учит, там, чтобы я мог быть сильным, там это самое. Вот. И, в принципе, мы начинаем стрим. И прежде... Чем это видео начнется. Я хочу, чтобы вы поставили мне лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, Вот. Ведь уже выходил недавно ролик, реакция на второй трейлер «Последний богатырь 2. зла». Вот. Уже всем понравилось. Многие смотрят. Там это все. Это хорошо, в принципе. По ссылке в описании или на всплывашке, Вот. И, в принципе, считается, что еще даже будет в конце видео. Вот. Конечно, затавки. Вот. И, в принципе, считается, что ставьте лайки. И если вы... Если вы обратите внимание на это видео, то если вы обратите внимание на это видео и поставите этому ролик лайк, и срепостите его как следует, то я дам вам возможность 31 октября и по 1 ноября возможность увидеть в Хэллоуин финальный трейлер возвращения в прошлое 4 Возвращения Сугдеи» фильма, который выйдет в декабре этого года, 17 декабря. В одном 2021 двадцать год. И, в принципе, в два Багатери 2 выйдет 1 января. И, в принципе, я успею. Но, впрочем, меньше слов ближе к делу. Поехали делать стрим. И вот поэтому мы начинаем стрим по прохождению... Ой, простите, по фитнес-тренировке. Поехали. Что ж, мы вышли на улицу. Вот. Здрасте. И, кстати, ребята, и, судя по всему, подписывайтесь на мой инстаграм и инстаграм тети Саши. Кто я уже не, не помнит, инстаграм называется Клюква96. Впрочем, ребята, мы начинаем. Понял. Начнем разминку. 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, Круговые вращения. 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в другую сторону. Ой. Руки. Ой. Обращение твоих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.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 Прыгивание сделаем. Раз, два, три, четыре, Ух. пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. десять. Вот. Мы уже с водой подкрепились, попили воды. Вот. Мы подкрепились. Вот. Осталось только начать уже. Мы тут уже продолжим. Размялись, да. Мы тут продолжаем. Вот. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, есть. 20 приседов, корпус вперед, попу назад, на стопах, стопы не отрываем, раз, два, три, вот, четыре, Дыши. Прожимай попу. Еще два раза. Молодец. Отдыхай. Остался третий подход. Короче, ребята, фитнес-тренировка просто класс. В натуре. Сам, когда напрягаю мышцы, сам уже буду скоро качком. Это просто класс. Вот, просто голова потеет, пот, мышцы напрягаются, все это, надо что-то устает, вот. Антон, Ногами работаем. Ногами не помогаем. Хватит. Молодец. Впрочем, сейчас я буду делать еще один следующий прием. Немножко задержится по хр это, хронометражу стрима. Сейчас буду делать такой, как... Пошли! Да, махи руками резинкой, да. Ставлю. Пока не здесь снимают. Я, я на. Эй, а, да, нормально. Руки. Раз, два, три. Раз. Два. Три. Четыре. Не спеши, мышцы должны чувствовать. Всю прелесть. Дыши. Делать, Все три. Все хватит. Это самая легкая резинка. Тебе угу. надо будет вот, вот это делать. Угу. Понял? Немножко Резко обратно не надо делать. Камеру не трогай. Сейчас я начну. Раз. Thank you. А мне 10 раз еще. Еще? Нет. Я пересмотрю потом. Не бойтесь, я там это самое. Пауза. Руки, ходьба Руки в локте Раз Нет, Антон, смотри Давай сюда, смотри еще раз Смотри Поднимаешься Ты на меня смотри Смотри и запоминай Опа Ходьба Опа Ходьба Дыхание. Раз. Не спеши. Дыхание. Три. Четыре. Молодец. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Давай ты можешь. Десять. Десять. Красавчик. Можешь когда хочешь. Что ж, фитнес тренировка закончилась Это была фитнес тренировка она конечно транслировалась. спасибо тети саша Под -под -под подписывайтесь да. на мой инстаграм на ее инстаграм руку 96 вот очень все хорошо все красиво просто я скоро буду качком просто вообще буду вообще сильным чтобы мочить врагов вот те кто ну, вы знаете, моих самая, потому что я Вот. почему очень красиво. Она меня учит. Можно с уверенностью, с благодарностью сказать, что она моя наставница. Меня учит. Вот. Впрочем, ребята, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Инстаграмы, соцсети. Пока.